Приветствую, друзья, вас у себя на канале, и сегодня новости из другой планеты. Наш министр, министр МВД Арсен Аваков в Милане, дает интервью Плюсам, и там он обсуждает, что и как делает страна для того, чтобы освободить, освободить Маркова. Итак, напомню, кто такой Марков. Андрей Марков – это военный в 2014, 2014 году, обвиняемый итальянской стороной в убийстве журналистов. И в 2019 году итальянский суд дал ему 24 года заключения, на что украинская сторона не согласна и считает, что э, Марков невиновен. Итак, министр Аваков в Милане дает интервью плюсам. Я его чуть-чуть ускорил, потому что очень много болтовни, но тем не менее... Посмотрите, послушайте, что он сказал. М -м -м, новости с другой планеты. Просто разрыв шаблона. И напомню, Аваков сегодня все-таки стал на сторону Азербайджана. Да, то есть они не смогли остаться нейтральными. Им нужно было занять чью-то сторону. Зачем это делается? Ну, потому что хотят прийти. При... Хотят быть значимыми, хотят, чтобы как бы их слушали, к ним прислушивались, а выглядит со стороны это так себе. Слушаем его в Италии. Были Есть том числе. Записка, в том числе Факты экспертизы и осмотр места, где происходила ну, смерть этих журналистов. Все это не отражено в решении суда в ПАВИ, которое мы считаем украинским. И поэтому мы считаем, что здесь должно быть э, рассмотрены все эти наши факты, которые мы передали э, за 20 дней до начала суда в соответствии с законом для итальянской юстиции. Сегодня здесь мы на суде как представители украинской власти со стороны Украины. Э, и рассчитываем, что суд выслушает наши аргументы, выслушает наших адвокатов. И мы получим э, как минимум решение, чтобы кто-то из органов итальянской юстиции приехал на место и убедился, что невозможно стрелять в машину, которая просто не находится в прямой видности, которая находится три раза дальше, чем может э, быть э, ну, достать его оружие. И таких абсурдов в этой машине всегда достаточно количество. Три года сидит Виталий Маркев э, невиновный в этом преступлении, в тюрьме, и мы хотим стоить. Наша вы... философия в том, что мы будем идти до конца со всеми своими аргументами, и Украина не оставит своего солдат. Давайте, давайте будем сходить из того, будем сподеваться на справедливое решение, а если, то лично я приму все, что будет, и будем а, человек, а ну, я а, напоминаю вам, что это а, судебное заседание против Италии и там, в Поэтому присутствие украинского бурьера, и Италии а, на И я хочу, чтобы Мы это предлагали много раз. В том числе и в рамках этого следствия, что у нас есть сейчас в Украине. И это вопрос более итальянских итальянской Мы с ней общаемся. вчера еще раз мы готовились к этому заседанию, тоже смотрели разные варианты, и, и, и тоже мы все надеждой, что наконец проявление правосудия будет. Вчера было еще одно событие, родственники господина Мирунова, погибшего вместе с Рафельдой, были в Киеве и давали прифинг. И они очень ясно сказали, что решение суда, которое здесь, Павел имело место, оно имеет множество допущений и ошибок. И они не хотят, чтобы невиновный человек сидел за смерти их родственников. Это важное свидетельство, которое, опять же, никто не понимает о внимании. Самое остальное питание, вы, в принципе, знаете, это добро. Я просто думаю, почему чему такие решения суперезы? <связания> маленький, нет, маленький Павия, суд присяжных и Ракели с родом Эмоции взяли верх тот момент со стороны Российской Федерации, со стороны наших противников была мощной. Сейчас я думаю, мы факты, том числе вам прессе, и я, думаю, что эти я, я уважаю, что решение <связания> <связания> <связания> <связания> <связания> <связания> Хочу еще сказать два слова насчет Маркова. Вы же помните, что он гражданин Италии, поэтому его судили по итальянским законам. В Украине двойное гражданство запрещено законом. Почему же Андрея Маркова не лишили украинского гражданства? Как вы думаете? Оставляйте свои комментарии внизу. Если бы у вас было двойное гражданство и вы бы сделали что-то противоправное, вас бы оставили в покое? А вот эти все люди, которые с 2015, 2014, 2013 годов лишаются гражданства Украины, потому что у них есть другое гражданство, а люди, аффилированные с властью, вне закона. Такое мое мнение. А ваше какое мнение? Итак, вторая новость. Суммы, суммы радуют нас, радуют предстоящими избирательными волнениями. И я оставляю все как есть, ничего не ускоряю э, на м, видеоролик, который в сети сейчас набирает обороты. И очень популярный про почучуна. Послушаем По вместе. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение после того, как вы увидите и услышите, что он сказал. Давайте мы поставим этот ролик весь полностью, не ускоряя, как министра Авакова. Через месяц в Сумах будут выбирать нового мера. Один из кандидатов, Анатолий Почечун, погодился дать короткий коментар для журналистки нашего телеканалу. Анатолий Почечун, кандидат в мэры города Сумы. На должность иду, чтобы пиздить деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покашмарить, На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то похую. Или похую, как правильно? А я вообще честный человек, если пообещал, сделаю. Фишка моя. Добрый. Где вы работали и какой у вас опыт? Ну да, ДД я працювал, ну ну, как все там, в университете массовые мероприятия организовывал, идёшь к декану, говоришь нужно 1000 гривен, Берешь 1000 гривен, идешь покупаешь тортов, храма там на 300 гривен, 700 себе оставляешь, потом с дядькой на заводе работал, там такая же схема только с черметом, потом увидел в мэры выборы, посмотрел что делать надо, понял, что людей наебывать я умею и люблю, вот я здесь. Что думаете про других кандидатов в мэры? Пиздоболы. Все? Ну, кроме меня. Пед час съемки до разговора приедналась турбована сумчанка. Смотрите, Харьковская, 22, наш дом. Mm -hmm. У нас ОСББ с ЖЭКом договориться да, не так, могут. Да, все, все, женщина, Ремонка, все. спасибо большое за ваше обращение. Ага. Ваш вопрос я ага. понял. Заниматься я им не буду. Ага. Идите в жопу. Так а может помощникам вашим поручите? Ну, можно поручить помощникам, но им тоже похуй. До свидания. Яке враження залишив у вас Анатолій Почечун? Дуже чесний чоловік. Фінальну точку поставила відповідь Анатолія на запитання, чому саме він має стати мером. Ну, я чоловік із з народу. Якщо мером стану, може люди знаймуть, що чиновники – це верхушка айсберга. Хочеш жити добре, за собою сліди і дитина правильно виховуй, а то виросте хуйлом і мером стане. Олександра Тютюн, Артем Яценко спеціально для нових новин. Итак, друзья, вы видели, Анатолий Почечун сказал все честно. Хоть это и троллинг, но троллинг такой мастерский. Он такой задорный и забавный, что мне он очень зашел и понравился. Человек сказал правду. Он сказал то, что на самом деле происходит у нас в стране. Потому что все все так и есть только об этом никто не говорит. Все говорят пафосные слова, все выступают на митингах, все заряжают за народ, а как только приходят к власти, народа не видят и на него им положить с прибором или пробором. Как вы думаете? Оставляйте свои комментарии, потому что сами, с... то есть меня так позабавило это. Ребят, давайте все-таки пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И ставьте лайки за это видео. Всем всего хорошего. есть была правда на канале. Peace. Честь имею.